Так, лечение, пожалуйста, подлечите мою жопу дырявую. А тут продырявили меня маленько. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я вернусь в бой. Я вернусь... Блин, ненадолго я вернулся в бой. Ладно. Ладно, допустим. Всем огромный привет, меня по-прежнему зовут Артем. Это канал Атом Шоу и добро пожаловать в новогодний Энлистед. Тоже обновился, тоже елочка он там стоит справа. Все красивенько, все прекрасненько. Давайте попробуем, давайте поиграем, давайте посмотрим. Я снес. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой, -ой. ой что-то там залагало, сейчас кого-то пришиб бед этим столбом нафиг. Ну ладно, меня это не волнует. Ну добрый день, в чем ты там застрял? Ты на танке, ты проехать не можешь. Вот, молодец. Ну, ну ты что застрял-то, ты в чем застрял? Опа, врага вижу. Подожди, тихо, тихо. На водочка пошла. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. ни по кому не попал. Просто вообще косоруки. Да что ж ты? Не, ну это что-то какой-то вообще трендец. Так, подожди, как как переключиться, а, сменить режим обзора? В чем я застрял? Объясните мне. В чем ты застрял? Ты на танке, Алло, Василька, Василечек. Ты здесь проехать не можешь. Ты можешь проедешь все-таки, как считаешь? Как будто бы надо Ну давай, ты, ну чё ты, ну ты можешь, я же верю в тебя. В тебя вся вера, на тебя смотрит полме. Ладно, все, поехали. Еп. Пионский городовой. Ну вот не и прилетел Хайдшотик, собственно. Ну добрый вечер. Люто, мы привечу залетаем. Опа, добрый день, добрый вечер. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Прям в тылу врага мы уже непосредственно. Все, ребятки, уже разносить начинаем. Быстрее, просто блять, хорошо. Все, все, все, мы в тылу врага, ребятки, сейчас разносить будем, Люто. Кого-то шлепнули. А это враг что ли? Что, что, что, Василий, ты что-то попутал, по-моему. Совсем уже охренел <смех> Это враг, оказывается, был Я отсюда даже и не понял вначале Ну ладно, ну ладно, ну, ладно Допустим, так, вынесли одного Вот здесь вот такие садимся, Опытность нас кто не видит Мы чисто на лютом А мы потом да, на, на лютом импрувиче вылетаем И нам просто с винтовки в харю дают И до свидания Ладно, поехали еще раз Так, лечение, пожалуйста, подлечите мою жопу дырявую А ты продырявили меня маленько так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Я вернусь в бой. я вер... Блять, ненадолго я вернулся в бой. Ладно. Ладно, допустим. Ты катки. Ох, ебть, что это такое? Там бомбардировка, слышите? Это ковровая какая-то, будьте вообще Ну, это рофл какой-то, ну просто чел уже с префайра меня фигарит. Это чё? Так, ладно, я, короче, не хочу в эту игру играть. Пойдемте, вдруг. Э-э-э, <свистит> ну горю, еще горю. Огнеметчик. огне Ладно, друзьяшки. По-моему, правда, надо идти в другую игру. Что за жесть? Огнеметчик залетел просто в... по лютому с прифайром. Начал хреначить нас. Как он прошел? <свистит> да он опять застрял на этих рельсах, рельсах, шпалах, шпалах. Тебе че... что где эту поговорку детскую не рассказывали? Едь ты нормально все, ты на танке. Что ты? блять, он в бревне застрял. Ну это какой-то пиздец. Вот а ты, может, поедешь все-таки, как считаешь? Ну все-таки пора уже, как будто бы, да? Как будто бы все-таки вот так вот вертушечку делаешь. Да что на танке он не проходит? У тебя проходимость должна быть хотя бы какая-то смысл от тебя тогда. Если машина лучше, чем ты... Ай, ёпь, мать, ладно, здесь остановись, короче. Готов, сынок, просто снес его. Блять, а это тоже танк, да, Нет, да. Ну пиз, без... с чего? 45 миллиметровая пушка 20к, это что вообще там? С чего? Термоядерная винтовка опять какая-то залетела. Так, я не знаю, откуда могут враги прийти, ну, скорее всего, оттуда. Ну что ты своей ногой мне в пятку вли... Что? Где ты? Чего? невин лицо ты по моему ёб твою по голове что происходит какого противника вы хотите отметить я не вижу никого не взрывается ничего не слышу я глох нафиг господи что творится ой добрый вечер ох ты добрый день товарищ ты что-то попутал по так как будто бы надо подлечиться да все-таки ну стоит Стоит все-таки подлечиться, потому что очень нужно сдохнуть. Перезарядочка лютая, на лютая, она круче, сейчас двигаемся. А! Быстрее стрелять ты будешь сегодня, нет, дебил. Как будто бы надо было пострелять все-таки, да, а не сидеть вот так вот, сложа руку и просто вот, и как бы. На, хорошо. Он не сдох даже с одного выстрела. Неплохо, в целом, хорошая игра. То есть в хейтшоте к челу прилетела со снайперской винтовки, напоминаю, калибр 7.62, да, по-моему, там, ну, и он как бы решил не сдохнуть. А, и еще один, да они вообще по барабану, ты чё, голова-то чугунная. Ух ты, блядь, добрый вечер, ты что то перепутал, родной, ух ты, блядь. Ну, я-то, конечно, с первой таки улетаю, я же, видимо, слабенький у меня чел просто. Как будто бы надо попить, я таки маленько, потому что то у меня все пересохло. Часоволосы Во рту какие-то волосы Подозрительно, подозрительно э -э -э -э -э, Я куда? Я в море-то зашел Просто в реку, просто ушел На дно, я, что случилось здесь А что тут за потоп-то? А как его переехать? Просто чуть на дно океана не слег Вообще жесть какая-то а куда ехать-то? Это в объезд надо ехать? Вы что, с ума сошли? А здесь реально река как? какая-то. Так, подожди, а как ее объехать? А, там мост. Ёпт. Там сзади мост. Пиздец. Ну, а раньше об этом нельзя было сказать. Че я как дебил еду? Я... Что ты, вот что ты сидишь там молчишь? Вот, ну, ты, куда ты опять-то поехал? Че тебя на дно-то тянет? А, вот раньше нельзя было мне сказать все-таки, что там как бы, ну, пропасть, там как бы река. Надо все-таки в объезд ехать. Че вот, ты сидишь? Просто сидишь и смотришь. Надо было сказать так вот это по вашему переезд что ли вы что совсем с ума по моему тут то же самое ну хотя нет чуть-чуть менее глубоко будем надеяться что сейчас на дно мы не сляжем ну я пока еду в принципе можно уже не ехать да мы уже проигрываем вовсю поэтому ну как бы можно просто задумчиво сидеть и как бы проигрывать дальше если мне сейчас хейтшот прилетит, я сразу из копки выйду, прямо официально говорю, блядь, это по мне уже достреляет. Да, да, да, да. Иди в жопу. Да, в смысле трансмиссия уничтожена? Он с какой-то херни просто кинул меня каким-то говном, ты издеваешься? И сразу трансмиссия уничтожена. Ладно, давайте покинем технику, хорошо. Починим трансмиссию, я Зажмите для починки. У меня еще и танк горит. Чё за рофал? Да чем они в меня кидают? Я не понимаю. Что это? Ладно, друзьяшки. Как выйти из этой, бля, помойки, ебаная, блядь. Скажите мне, пожалуйста. А, все, нашел. Ладно, друзьяшки. Поехали следующую каточку. В общем, сыграл я еще одну каточку в Unlisted и понял, что я больше не хочу в это играть. Я удалил Unlisted и поехали поиграем в War Thunder. Мазинь, тебе стоило, да? Ты что-то не прав маленько. Слушайте, а что так громко она орет, эта игра вообще жесть какой-то. Дайте я быстренько вот так вот звук сделаю, вот как будто бы вот прям вот так вот сделаю его. То что-то вообще орет как швали, прям невозможно. Ну, сейчас мы с центра попробуем отыграть, точку Б забрать и, соответственно, победить. Надеюсь, что хотя бы здесь мы будем побеждать, а то вот что-то там прям с подливкой мы, соответственно, наложили. Добрый вечер. Ага, так, опачки, опачки, опачки, опачки, опачки. Опа, добрый день, добрый день. Спасибо, сынок, ты что, закрывать закрывать папу решил? Оп, сучка, ты что-то вообще... -то... Так, а чё у него там? Кто жив-то? А ты хорош, а ты хорош. Слушай, вообще молодец. А я могу ехать же ещё. Вообще замечательно. Так, мне бы куда-то спрятаться, починиться бы маленько. Ой, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Ну, блядь, что ж ты делаешь, ты дебил? Я же извиняюсь. Давай едь, чё ты встал? Все, едь, давай ехать. Ну ехать, что стоишь? Сейчас я пополнение экипажа сделаю, резкое, быстрое, дерзкое. Так, кого то шлёптули? Ага, так, ну замечательно, в целом неплохо, да? В целом неплохо, правда, это ж наши союзники, что неплохо-то? Ребята, и вы что вздыхать то начали резко? Давайте, возмужайте такое, да, ух, туда его домой. А, значит, по вот этой вот окружности, которую вы сейчас видите на экранах, вот там вот...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 Противник совсем обнаглели, ну тут без этого никуда, ребятки. Ну надо все-таки шлепнуть, надо все шлепнуть, однозначно. А, можно начать ремонт танка. Ну давайте отремонтируется как раз пока. Пока мы перезарядимся, там уже закурить можно, уже все. Так, точка опять захватывает. Ну сейчас мы выйдем, дадим кому-нибудь фугас попку. И в принципе все будет хорошо. Так, сейчас перезарядочка сначала все-таки ждем, потому что мы можем выйти и ничего не сделать. Но, сынок, словил патрончик в попочку. Так, опа, вот это по мою душу стреляет уже, я отъезжаю, потому что у меня нет снаряда. Так, как будто бы уже по мою душу, да, летят? Ну ладно, меня не затронул, ладно, слабо. Так, там ездит какой-то жбарега, что-что-что, у меня танц гидравлика, что-то пошел танцевать. Здесь слишком весело как будто бы, Да. Тут прям, ну, знаете, веселье, ну, типа, полные штаны. Прям, что происходит, товарищи мужчины? А, все, вижу. Опа, добрый вечер. Боекомплект улетел учел. Так, вопрос. А, все, что ли? Нет, там еще какой-то челик. Сейчас мы его переписуем быстренько. так сказать. Оп. Пойдем. Я думал, он здесь, а вот нету. Как так, непонятно, не ясно. Я понял, где он, конечно. Но пока что мы его... А, все, его приписировали уже, он нигде. Оп! Нормально, хорошо. Так, трансмиссию мы выбил, он стрелять может? Ну, естественно. Опа, до свидания, улетел, родной, улетел. До встречи в ангаре, так сказать. Так. А... Сейчас загрузка идет, подождите, процессор перегружен. Так. Так. Этот чел меня тогда в прошлый раз убил. Он сейчас куда смотрит, он сейчас... А, все он уже никуда не смотрит. Хорош, мужички. что творить это, а? Оп! Мяу". В смысле? Оп! Тоже не понял. Теперь понял. Хорошо, замечательно. Оп! Вот так вот. Оп! Не понял, в смысле, куда снаряды мои летят? Или это неуязвимость? Так, иди ты... Ладно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом прекрасном победном матче нам пора заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Все-таки мы увидимся не в прошлом ролике последний раз, а скорее всего в этом. А возможно и не в этом, возможно в следующем последний раз увидимся, но это уже посмотрим. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вам желаю хорошего нового года. Всем удачи, всем пока.